Здравствуйте! С вами магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента компании Форс на 108 единиц. Код товара 41082R5. R5 это означает, что в наборе головки шестигранным профилем. Также есть наборы на 108 единиц, с профилем 12-гранным и суперлок. По комплектации набора. Набор состоит из 108 единиц инструмента. В комплекте два рабочих квадрата 1,2 и 1,4 дюйма. Начнем с трещотки под квадрат 1,2. Трещотка идет на 24 зуба. Это считается силовая трещотка. Чем меньше зубьев, тем трещотка крепче. То есть не, не так удобно, возможно, работать тесно тесном пространстве, как на 72 зуба. Но 24 зуба трещотка послужит намного дольше вам. Все профессиональные набор инструмента, в большинстве стоим, идут с трещоткой на 24 или 36 зубьев. В данном случае 24 зуба. Трещотка разборная, также имеются к ней ремкомплекты, если вдруг что-то полетит внутри механизма. Здесь вы видите форс-надпись и номер согласно каталогу. То есть весь инструмент в наборе имеет свою маркировку. Ручка пластиковая, очень удобно лежит в руке. Имеет реверс, переключение вправо-влево и быстрый сброс. Трещотка под квадрат 1.4. Также разборная с реверсом, с быстрым сбросом. Далее отверточная рукоятка. Применяется она в наборе с головками под квадрат 1.4. Подеваете нужную головку. Или можно использовать биты. Такие вот биты с, уже с головками монтированы или с переходниками. Вставляете нужную биту. Также здесь есть квадрат, к которому можно присоединять трещотку. И вот такая получается у нас конструкция. Так, по битам. Биты под квадрат 1.4 здесь у нас крестовые, шлицевые, шестигранные и с профилем TOLKS. Так, биты под квадрат 1.2. Они используются с переходником. Переходник. Вставляете вам нужную биту и можете использовать или трещотку, также добавлять переходники или Т-образный вороток. Хотелось бы отметить, что инструмент очень плотно сидит в своих гнездах в верхней крышки, что исключает выпадание его при закрывании. Так, далее по карданам. Два кардана, под квадрат 1.2 и 1.4. Карданы в наборах Force скреплены не штифтами, то есть не разборные, а вот такие вот, вернее не штифтами, а болты не вкручиваемые, а просто металлические вставки Очень плотно вставляется, все защелкивается. Так, далее, Т-образный вороток под квадрат 1,4. Т-образный вороток под квадрат 1,2. Он, кстати, служит еще удлинителем на, 100, на 250 мм. Вот такой переходник есть. Переходник этот служит также для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. И удлинитель 125 мм. Он, кстати, у нас идет наконечник не прямой, а вот закругленный. То есть удобно работать. Ододеваете головку, видите, ее можно под углом немного использовать. То есть вот крутится. Если взять прямой, Удлинитель с прямой насадкой, то он сидит плотно. Так, два удлинителя под одну четвертую, 50 и 100 миллиметров. По головкам. Короткий головок, шестигранный, в комплекте 30 штук идет. Самая маленькая это 4 мм. И самая большая на 32 мм. Головки идут половина матовая, половина, вы вот, видите, глянец. Посередине вот такое рифление. Форс, CRV. Материал затовления хромбанадей. И размер головки указан. Головки тортис, в наборе их 13 штук, Е4, самый маленький размер, и Е24, самый большой. Многие спрашивают, сколько весит головка, допустим, на 32 мм. В данном наборе она весит что, 165 грамм. Две свечные головки на 16 и 21 мм резиновые вставки имеют, чтобы во время откручивания свеча не выпадала. Да. Далее по комплектации вот такой небольшой наборчик географских ключей. Головки длинные. В комплекте их 13 штук. Самый маленький размер 6 мм. Самый большой размер 22 миллиметра. Так, по комплектации все вам рассказал. По кейсу для хранения. Кейс из пластика, черного цвета. В наборах 108, 108 предметов FORCE кейс намного больше, чем в аналогичных наборах допустим TOP TOOL, GTC, там... Кейс немного компактнее, Здесь это более все. Есть вот видите пустые места. Не так компактно. Сейчас покажу вам кейс сам. Спирание набора на металлических замках идет. Вот здесь, что очень удобно, и продлевает срок службы. Если видите, также надпись FORCE. Почему-то для всех, кто покупает наборы FORCE, важно очень, чтобы была везде надпись FORCE. Считается, что это набор оригинальный. тогда. Вот. Набор. Пластик плотный, то есть не проваливается. Надпись FORCE, Professional Tools. И вопрос еще очень частый. Как отличить подделку от оригинала? Ну, подделок по Форсе мы не встречали, если честно. Есть, можно сказать, копия. Это белорусский бренд, называется Rock Force. Также изготавливается в Тайване. Форсе это тайваньская фирма. Rock Force также делается в Тайване, но это Беларусь. Все то же самое, только добавлена приставка Rock Force сверху. В данном случае это набор Форсе оригинальный. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки или задавайте вопросы на канале. До свидания.